Мужики, всем привет. Добро пожаловать на новый видос. Для тех, кто не любит длинное видео, ребят. Вот капот, а вот, мужики, болт. Ну, а на этом, в принципе, можно видос и закончить. Как говорится, с вами был Санек. Еще увидимся. По верхнему капоту, смотрите, что получается, интересная штука, вот закрываем, да, сейчас камеру переключу на ширик, так, широкий угол, о, теперь все влазит в объектив, вот смотрите, как, как он прыгает, не видно, видно, видели, да, даже подпрыгивает этот капот, о, как долбит. И смотрите, как меняется его работа. Видели? Еще разок. Он доходит, чуть-чуть останавливается там на долю секунды и доводится. При этом капот этот уже не прыгает. Ну и теперь самое интересное, да, это сколько же весит весь этот... Капотище, ребят. Мизинец, мужики. И капот пошел сам открываться. Его только надо придерживать. Итак, мужики, поваривал крепление. Все, с двух сторон. Этого достаточно. Я думаю, никуда оно не денется. Толщина металла вот здесь опять миллиметров вот все теперь можно соединить и ждем шаровые новые пока привезут поставлю шаровые и будем заниматься уже наверное, капот варю зашью давайте проверим проверим тут вот я Мои взломы. Все отлично. До ограничителя достает. Отлично. Так, ну, нравится мне то, что я сделал. Вот, до ограничения достает. По крайней мере, когда все это дело было на прихватках, ничего не выламывало, обварил, все работает. Вот этого как раз таки хода для нее абсолютно хватает. Так, мужики, капот все положил на бок, обрисовал. Вот Видите, как удобно. Сразу под лушак известно, где это вот под эти ручки, да, заводилку там, все остальное. Теперь надо это все дело раскроить. Ну, лишнее я уже отрезал. Ну, вот, теперь она ровник это вот так зажал, снял, пластина, просто прижал, чтобы она а, не двигалась. Кроить буду вот такими ножницами по металлу. Ну вот, и все, как говорится, как портной сделал выкройку. Все осталось теперь вырезать. Там-там-там, минимум обрезков, вот так вот, минимум пыли. Эту вот, которую последнюю резал, вот она ровняется, и еще куда-нибудь ее применим. Вот, как-то так. Так, друзья, ну поставил опять же время на двигатель. Не прикручивал. Посмотреть габариты. Пока железом не обшивал, выкройки стоят. Ставлю амортизатор на подъем верхней ляды. Капота, так сказать, да. Немножечко не угадал. В общем, надо нижнюю сейчас, нижний болт отрезать. Дырку заварить, которую высверлил. Отверстие просверлить чуть выше, чтобы вот это вот поднялась чуть выше, то есть хода надо еще больше сделать. В принципе меня все устраивает мужики. Вот смотрите, капот сам поднимается, но он еще не обшитый металлом, он будет потяжелее. Вот как-то так. Как раз будет отлично. Придержал его, не нужно надрываться он сам, себя поднял. Единственное, что вот мне не нравится в наших русских амортизаторах, вот этих, да, газовых, это то, что, чтобы их снять, надо откручивать гайку. На иномарках все проще. Вот, допустим, с того же Kia, да, автомобиля. Чтобы снять, его не нужно винтить. Вот здесь вот скоба вот так подцепляется, и он отщелкивается оставится еще проще просто взял защелкнул его и он стоит на месте Вот такие дела но вот это по-любому нужен ключ чтобы снять верхнюю крышку но почему не делать вот так как люди делают нет же все через одно место ну да ладно пусть будет так итак друзья Просверлил, отрезал вот здесь вот гаечку, сейчас новую варю, просверлился там, где мне нужно, эту не стал менять место, здесь сверлился, там сверлился, короче, хотел поменять, но еще меньше угол, в общем, самое адекватное положение это вот здесь, во-первых, и ничему не мешает, и максимум поднимает капот. Пришлось сжать газовый амортизатор полностью до конца, вот таким образом, для того, чтобы отметить, где мне просверлиться. То есть, поставил здесь, поставил, мужики, вот здесь. Вот, все отметил. И теперь осталось только выварить гаечку и закрутить. Газовый будет закрываться до конца и, соответственно, выше поднимать капот. Ну и опять же, мужики, вернемся, да, к этим вот этим иномарочным Амортизатором. Ну все для людей сделано. Даже элементарно просто его сейчас вот так вот сжимаю и он защелкивается. Удобно разметить, я не знаю. Все дела. Не надо его держать, не надо никаких струбцин, ничего не нужно. Все. Снять вот клипсу элементарно просто. Специальная скоба есть. Вот все, она снялась. Отщелкнул, капот снял, да? Поставить на место, никаких ключей не надо, все. Все стоит. Что нашим так не делать? Так, все стоит. Не нашел я более адекватного места, чем вот здесь. Все отлично работает. Будет закрываться. Здесь, как и планировал, до конца заходит. В общем, все как положено. С этой стороны, соответственно, не выглядывает и не торчит. Вот так вот. Все четко. Вот, он повыше чуть-чуть стал. Вот так вот. Я не знаю, может, срезать за ненадобностью. В общем, подумаем сейчас. Возможно, и срежу. От нее толку никакого от нее. Толк только от, от, от этой и от вот этих двух. Все. От этой толку никакого. Может сейчас даже по сварочке пройдусь, срежу, зашлифую. Вот, Чтобы не цепляться. Вот тут за нее вообще никак. Да, так и сделаю. Удаление произошло безболезненно. Итак, поставил второй амортизатор. Вот он, да, наверное так называется, да? Газовый этот, как он там, да, правильно. Все, установил на егошние, говорится, законное место. Здесь так, здесь так, он строго стоит горизонтально по отношению к крылу. На одинаковом расстоянии здесь пришлось вырезать вот такую штукинку. Потому что будет стоять здесь решетка, сетка, она будет утоплена вовнутрь, так, чтобы это не мешалось. И что получается? Что я держу капот? Вот сейчас металла нет и он сам поднимается. То есть, веса хватает. А как только ляжет металл, ну сейчас я покажу, сейчас я вот верхний открою и он уже открываться не будет, потому что центр тяжести сместится чуть назад. Вот. Я давайте вот попущу. Вот так вот. Раз. Все. И капот уже стоит. Центр тяжести сместился. То есть, вот этот металл, когда ляжет, будет вообще, как говорится, шикардос. Итак, мужики, не понравилось. Не понравилось мне расположение крепления вот этого вот здесь. Оно закрывало, мужики, гайку. А гайка это очень нужная. Для того, чтобы можно было ключ сюда засовывать. Потому что ну, слишком все очень компактно. Короче, сделал 4 положения, но на стойке. Самое нижнее это не менял. Вот где вот ближе к краю, да. Ниже уже она просто выходила за пределы. Так как амортизатор уже засунут полностью. Вот. В этом положении будет очень легко открываться капот, но вот этот угол, который бы держал, он слишком маленький. Да? Ну, капот будет нелегкий, мы его взвесим обязательно. Чем выше, тем больше вот этот угол, сейчас я покажу вам. И лучше держит сам, сам капот полностью но чуть-чуть труднее поднимать но это не принципиально это уже подберем поэтому и сделал несколько положений пока было удобно все это снимал просверливал, обваривал потому что когда это все соберется потом уже я туда не полезу просто будет неудобно и лучше сделать сразу пока все удобно так, по по верхнему капоту смотрите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 но спасибо мужикам из группы самодельщиков, сказали, Саня, переверни амортизатор. И вот что получается, если его перевернуть. Итак, мужики, смотрите, перевернул этот амортизатор вверх ногами. И смотрите, как меняется его работа. Видели? Еще разок. Он доходит, чуть-чуть останавливается там на долю секунды и доводится. При этом капот этот уже не прыгает. Смотрите. Еще разок. Вот так все просто. Напишите в комментариях, знали ли вы об этом свойстве. Я не знал. Спасибо Николаю разметил на выкройках ну, то есть ложил да, обчерчивал там где будут эти трубы маркером нарисовал и на одной уже все это дело мужики просверлил под клепки будем клепать так сказать все сейчас вторую заканчиваю и ставим на капот все друзья тут позачищал заусенцы прихватил все выставил все начинаем ставить э, клепки ну вот клепочки и стоят останется только их зашлифовать Ну вот и вторая сторона готова. Вот. Как-то так. Вверх шью. Еще хуже получается <смех> и дольше, чем вот эти боковины. <смех> что там их обчертил, да и приклепал. Вот тут же что-то эти все загибоны, но тут надо еще проварить. И вот там кусочек подгоны, эти навесики шлифануть так, чтобы оно не цеплялось. Здесь вот эти вот все вот эти минимальные щели, тут выровнять по плоскости. Это капец, это капец, вот это гнул. гнул он приволок такую фигню, уголком прижимал. Ну все осталось теперь передок и вот эту часть еще и загнуть. И будет готово. Капец он тяжелючий получается. Вот это металл полтора, вот это 1,8. Капец, он тяжелючий. Это капец, мужики, это. Я не знаю, килограмм, наверное. Ой, под 35-40, наверное, будет полностью. Так, друзья все железо на капот прихвачено приварено где-то проварено прикручена решетка осталось не останется это все дело теперь зашлифовать но это уже днем на улице потому что дышать нечем и так пришлось окна пооткрывать вот так все это дело выглядит решетку с той стороны с обратной прикрутил вот так чтобы не видно было а, этих краев да вот отлично все получилось и уже имеет вот такой вот мужики внешний вид вот как то так ну и теперь самое интересное да это сколько же весит весь этот капотище ребят Тридцать четыре килограмма. Ну, помните, да? Весы деления 500 грамм, поэтому... Плюс-минус 500 грамм. Вот. Вот такая вот штукенция. Так, ну еще несколько тестов, мальчики. Проведем, да? Сейчас амортизаторы не подключены. Просто... Хочется знать, сколько же усилия надо приложить, чтобы поднять весь капот. Я не знаю, видно будет, не видно. Прицепляюсь за серединочку. Вот здесь, прям посередине, да? Где будет рука браться, грубо говоря. И поднимаю капот. 15... Восемьсот, да? Была цифра. она ну еще разок. Ну, 16 килограмм на поднятие. Я не знаю, видно, не видно. Вы можете поверить. Чтобы поднять, нужно приложить усилия в 16 килограмм. И тогда только пойдет опрокидывание. Сейчас замерим Попробуем, по крайней мере, замерить верхнюю часть. Так, мужики, ну, пробуем. 6330. Нужно приложить усилия, чтобы поднять этот самый верхний капот. Ну, плюс-минус. Короче, 6. Будем считать с половиной килограмм. Верхняя крышка. Без амортизаторов. Так, ну и с амортизатором, мужики. Поставил там амортизатор. Наверх пока не ставим. Абсолютно не буду сейчас. Потому что я буду его снимать. Мизинец, мужики. И капот пошел сам открываться. Его только надо придерживать. 3-4 килограмма. одним мизинцы, мужики. Вот, как-то так. С вами был Санек. Еще увидимся.